Моменты со стримов и наткнулся на парочку очень интересных фишек, о которых я до этого не слышал. Я это все попробовал поюзать в самой игре. Случайно сам еще кое-что нашел, и в итоге обнаружил, что у меня уже практически готовый видос. Так что смотрим. Ну и как обычно, если вы нажмете Лукас под видосом, то вы нажмете Лукас под видосом. А мне, конечно же, будет приятно. Поехали. Первая на сегодня фишка это Абуз Бэкпека. Странно, если бы это было что-то другое, учитывая, что у нас сегодня все фишки это Абуз Бэкпека, но тем не менее. В общем, если у вас есть дагер и погоня врагов на хвосте, то вы можете очень легко от нее оторваться. Ведь мы играем в Dota 3, и тут это возможно. Как мы все знаем, если вас дубасят от Голове, то сделать дагер аут нельзя целых 3 секунды с момента последнего удара. Но здесь есть хитрость. Если мы засовываем дагер в бэкпэк и сразу вытаскиваем обратно, то получается очень интересная штука. Начинает идти 6 секундный кулдаун от этого самого бэкпэка, но пропадает кулдаун от урона. То есть вас дубасят, а вам все равно. И это можно очень просто использовать. Ставим себе квик касты и спамим кнопку даггера. Как только заканчивается 6 секунд, дагер у вас будет активным, пока вы вновь не получите тычку. И вот как раз в этот момент нужно успеть сделать quick каст и улететь вдаль. Возможно, на словах звучит это все как-то замудрено, но в игре это не так уж сложно реализовать, особенно если немножко потренироваться. Ну и конечно же, если вас не месит 5 человек сразу. Хотя в таком случае вы, наверное, и 6 секунд не переживете, так что ничего страшного. Следующая фишка это обуз бэкпака во время лайнинга. Не знаю бак это или нет, но предметы можно спокойно таскать туда-сюда между слотами и не получать никакого кулдауна, если вы находитесь возле боковой лавки. Это довольно интересная особенность и вы просто обязаны ее юзать во время игры. Например, если у вас в бэкпаке заряженные стики, то во время файта на лавке можно легко их проклацать без всяких штрафов и тут же закинуть обратно. То же самое с арканами, фейри файером, манго и вообще с чем угодно. Так что пользуйтесь, пока это не все знают. Ну и третий лайфхак, он пригодится уже наоборот в лейт стадиях игры. Хотя, конечно, юзать его можно хоть с первых секунд, но самую большую пользу он имха принесет именно в лейте. Если вы находитесь не в районе боковой лавки, то тут уже начинаются проблемы, потому что просто так все юзать у вас не получится. И особенно это становится проблемой, если у вас много слотов, а в ранце лежит что-то очень важное. И вот что можно сделать. Просто перетаскиваем этот предмет не себе в рюкзак, а в рюкзак своего тиммейта. И он очередь быстро отдает вам. Я не знаю, как именно это работает, но в таком случае кулдауна нет вообще. Допустим, вы катаете за керри, у которого 7 слотов, у вас пропадает Оегис, вы резаетесь в месяц, жмете БКБ и быстро передаете своему братьюни какой-то свой итем, который валяется в бэкпаке, например, Дайдалус. Он вам его отдает, и вы уже сразу всех нарезаете, вместо того, чтобы терять время. Если вы сидите в скайпе, имеете быстрые пальцы и понимаете друг друга, то весь этот танец бубном займет секунду или полторы, вместо шести кул даунов бэкпека. Ну и понятное дело, можно найти много применений для этой штуки, так что не забывайте дополнять меня в комментах. И на этом сегодня все. Обязательно лукосите, если узнали для себя что-то новое. Подписывайтесь на канал, конечно же, чтобы не пропустить видосики. Ну и до скорых встреч. Удачи! И, кстати, у меня на странице ВК появились итоги по последнему розыгрыше арканки на манке Кинга. Так что заходите и чекайте. Возможно, победили именно вы. Потому что победитель мне до сих пор не отписал.